Мы едем домой, да, mm -hmm. играть... У -у -у -у. будем играть и открывать игру, да? Плейдом. Плейдом. Едем. Едем, едем. Мы еще. О, на дискотеку. Ну да, типа Едем, едем, едем, едем, на нашу победу, я седу, я седу, я Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем оставать это! Да! Да! Сегодня у нас игра Play Do прямо в цель! Давай. Да? Да! Сюда! Прямо в цель! Давайте доставать! Давайте! Давайте. Ого, как <связь> а, ну, давай положим ее вот так. Давайте! Давайте! Давайте! Калина, давай. Я классный. Угу. Я почти. Вау! Угу. Э Это, наверное, бомбочки делать сразу. Дик-дик-дик-дик. Давай мне инструкцию. Так, инструкция у зелёный. нас есть. О, тут зеленый с... подальше. Доставайте, будем смотреть, что там есть. Батарейка! В общем, у нас что идет в комплекте? Идет вот такая вот основа игры, получается. Дадошка. Вот такой вот. С крышкой. Да, с крышкой. Дадошка идет вот такой вот. Крышечка, да. И три вот такие вот платформы разных да. цветов. И сколько я у нас? Зеленый, я зеленый. и красный. красный. Ты выбрала красный, да? И а три, я цвета, три цвета пластилина у нас, да, получается, у -у -у. идет. Да. Так, вот так вот. Красные получается, красная форма, получается, зеленая. Это это, это красное, это зеленое, фиолетовое точнее. Да. Давайте будем собирать. Нужно по инструкции вставить нам душку вот сюда. Повернуть по часовой стрелке до щелчка. Так, подожди. Вставляем платформу. Крышку пока не надо. Вставляем платформу. Давай, дочь. Вот так Ай! вот. тут ну, Да, болит ноготок. Поверни его. Уже был. Челчок. Йо. Ну, наверное, все. Теперь вставляем мы ему руки. Товую я. О, я это Во, вот так. И крышка. Да? Давай. Еще пластилин. Пластилин, да. Сейчас, будет пластилин. сейчас мы будем Луяч. Да, мы сейчас будем играть в эту игру. И Луяч. В комплект единственная не входила батарейка. Надо было батарейку купить. Вот мы купили батарейку. Мы купили, а там, оказывается, батареек нет. Да. Вот так. И пришлось ездить. Пришлось, да, пришлось. ездить. Ездить, ездить, ездить, ездить. Вот такая вот красота получается. Вот такая я вот. Хочу я хочу от... буду... открывать пластилин. Открывай пластилин. Я буду снимать это все дело. А Красиво. А потом И что? одной рукой а я буду стоит. играть с вами. Так, правила игры у нас таковы. Нужно сделать 10, 10. горошин вот каждого цвета, да? Потом, и... потом, когда он двигается, надо сделать быстро бомбочку и стрельни. Да, вот таким вот образом нужно, сейчас я поближе покажу, вот таким образом нужно сделать бомбочку, очистить ее от вот этих вот всех... Лишних. Да, от, от лишних. всего вот этого лишнего. Получается, сформировать Нет, бомбочку, потом... чтобы она была круглая. И, и положить на катапульту и выстрелить. Когда будет, вот это... будет открыта крышка. Я сделала Молодец. Когда дадошка будет уже в нашу сторону, да? да. И тогда нужно будет это давайте все Давайте начинать. Ну, Давайте. Раз, два, три Давай, давай, он в твою сторону движется А, все, ты пропустил Это надо быстро, значит, да? Смотрите Камила Я формирую Она меня Стреляю Давай Я жду Давай А, мимо, у меня тоже сформировано И надо стрелять Есть, я попала Багжан попал, так, вторую держим, формируем, стреляем, ай, мимо, давай, давай, давай, давай, Камила, Да уже можно не формировать, так стрелять, Он быстро, да, я, я халявничаю, да, мне одной рукой неудобно, мне, я не буду формировать, Ау, мимо, давай, Багдаша, мимо, Камила, мимо, давай, есть! У меня уже три там. Ай, у меня две. Есть! А Камила тоже есть. Я сформировала и пропустила. Давай, давай, давай, давай, давай. А, мимо! Камила, формируй бомбочку. У <свят> меня тоже три там. Три там, да? Давай. Ой, еще одна! Ура! Давай, давай, давай, давай! Камила, давай. Еще пробы, давай, доча, ложи. Я пропустила. Блин. Давай. Это маленькая дочь, надо побой. Ой, аж ко мне улетел. Ай, мимо, мимо, мимо убежала ко мне. Четыре штуки, штуки, давай, Камилочка, давай, пробуй, давай, бегаешь. Давай. Нет, все, давай, моя очередь, да? Стреляю. Есть! Еще одна залетела. Есть! Давай, Доча, ложи, формируй бомбочку себе, давай. Она уже не закрывается. У меня тоже. Уже не закрывается, да? У Камила одна получилась, да? Апа, бомбочка сформирована. Давай, давай, давай, давай. Я давай. Буду не надо его держать, он наоборот должен крутиться. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. ай, мимо. Там уже не залетают. Может, давай, ой ой ой, ой. Ой, ой, ой, ой, ой, блин. Все уже мимо, да, не попадает. Да, может мимо. посчитаем? Давайте посчитаем. Давай, останавливай додошку нашего. Давай посчитаем, сколько. Один, два. Угу. три. Подожди, дочь. Сейчас три. Это мой. Твой. Четыре. Пять. Это твой. Один, два, три, четыре, пять. Пять, пять, пять. пять. У нас Богдаша ничья, да? У Камила один, да? У нас с Богдашей опять пятничек. У меня снаряды чей-то. Снаряды? Камилы на снаряды там. Но у меня не формированы. Мне нужно сформировать. У давай у меня я вот Давай, <сёк> давай. У меня одной рукой мне неудобно это делать, потому что я и камеру держу и. Снаряды формируют. Одной рукой это неудобно снимать. Давай, раунд два. Чу. Да, в первом раунде у нас было все. на Ничья. Ничья, да. Первый а у чью. Камилы одна. У Камила одна попала сюда. А, второй? А че, что ты не сказал? Нет. Попал? Давай, Камила. Давай. Есть. Давай, Богдан. Камила, давай, стреляй. Есть. Давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, я поближе. А Прожи. я тоже давай, Пропустил, давай, давай, давай, мимо, мимо, мимо давай, мимо. мимо. давай, давай, теперь давай, теперь давай, давай, Есть. Есть. Не попала. Есть. Не попала? Есть. давай, давай, давай, давай, давай, давай, я делаю давай. бомбочку. Делаешь бомбочку, давай. Вот Ай, вот тоже вот, мимо. Вот, вот, вот. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, Татошки, давай, стреляй, давай. Мимо. Газ. Мимо. мимо. Давай. Есть, я попала. Эй, мимо. Блин. Давай, я попала тоже. И я еще раз попала. Давай. Ай. Ай. Давай, Дамила. Мима, аж Камила везде делала. Блин, я похерюсь пропустил. Камила пропустила. пропустила. Ай, мимо, в крышку попала. Блин, я тоже. Давай, Камила. Не, мимо. Ты сейчас моя очередь. Ого! Да, давай, Камила, сейчас надо стрелять. Когда он к тебе повернутый. Есть! честно, мой выпал. Блин, Ломашева. Давай, Бордаш. Мимо, yes. мимо, а там уже по-моему полный, да он? Есть! Yes. Yes, Камила попала! Камила yes. попал вдвоем! Ай-яй-яй, давай, моя очередь, да? Есть! Yes. <свистит> Мим, он выпадает уже, он, он падает! <свистит> Все, Что? уже нет места, да? Okay. Давай, давай. Давайте. посмотрим. Давайте снаряды поднимем. Поднимем снаряды? Uh -huh. Попадали у нас снаряды на пол? Uh -huh. давай. Это мне. Давайте. У меня один. Батюшка. Я подняла. Шесть, у нас пустышки был. Да. Камила, подожди! Девять. В общем, пока мы снаряды доставали с пола собирали, Камила у нас посчитала. В общем, там остались один у красный три. и три зеленых. И, и непонятно, кто. У меня один. Да. У тебя там два было. И непонятно, в общем, кто победил, да? Я победила! Ты победила, ну конечно! Ну давай что, давайте! Давайте третий раунд, да, чтобы конкретно понять, кто победил. Давайте ну что, начнем. третий раунд у нас. Давай! Да. Давай! Раз, два, два три! <связывая> поехали! Еху! Попала! Давай, Багдаши, попала. Камила, Да, сейчас откроет, Есть, Есть! Молодец! Ай, ай! Мимо! Мимо, давай! давай. Есть! У ну, меня два! Попала. Молодец! Ты, давай, твоя нет. очередь! Ай, а все, пропустила попри. уже! Ай, крышка! Ай. Ай, блин! Давай, давай! Есть. Есть. Есть! Камила попала! И я попала! Ура! И Бакбаша! Есть! Ура! Давай, Камила, страдай! Есть! Молодец! Нет, я не молодец! Я. Камила, страдай! Молодец! Мимо. Ой. Мимо. мимо! Мимо! Ай! Он тоже мимо! Ну что, он уже полный, наверное, да? Будем давайте, считать! Давайте Давай порадуем! Мимо! Давай, мимо! Давай, Камил, стреляй! Уху, молодец! Молодец! Останавливай! Ладно, давайте останавливать! Все, он уже не помещается. Это все у нас сделано. Ай, стой додошек, я тебя выключаю. Так. Давай Давайте. считать. Давай уберем вот наши вот эти патроны, которые неиспользованные были, да? да? Мы их сейчас уберем. Так вот в сторонку. Вот, Давай, еще. да, Камилы. И у Камилы на, на катапульте вон еще одна лежит. Да! да, вот. Давай, теперь будем считать. Да, у Камилы 6, У меня 5, У меня есть. Ты нас покидаешь? Не надо нас покидать. Садись, мы будем заканчивать сейчас. Будем всем говорить до свидания. Ну что, по итогам трех раундов у нас Камила последний раунд прям хорошо начала играть, да? Прям хорошо начала действовать. Мы... Кто в итоге у нас победил? Я. У нас да. Первая. <с> Точно, я. Самое главное, дружба у нас, да, в семье. По я победила. Почему? По итогам двух раундов у нас с Богданом была два раза ничья. А теперь бабушка. Да? Угу. Получается ничья. Да, победила. Угу. Ура! Пошла, пошла. Вам понравилась игра? А? Мне да. Понравилась? Мне а тебе нет. Нет. тебе не понравилось? Камера не понравилась. Ну что ж, еще... тебе понравилось. Ну что? Будем заканчивать? Да. Игра нам понравилась, здорово повеселились. Да, боялась, да. да даже маме понравилось. Повеселились хорошо. Я все патроны, вот. Да, Камилю самое главное, то, что можно еще поиграть и пластилином плейдо. Вот таким вот замечательным... Да, и да. И да. да. Ой, ну, ой, все, ребята. Всем пока. Ставь лайки, подписывайся на мой канал Богдан Лайф, и жмите колокольчики, колокольчики, колокольчики.